всем привет в этом видео покажу вам как сделать для себя вот такую вот форму регистрации чтобы ваши новички заполняли ее и данные приходили к вам на почту буду показывать на примере своей формы если вам нужна будет такая же картинка то напишите мне в личку я вам скину ее потому что отсюда эту картинку никак не сохранишь себе и конечно вы можете для себя сами оформить как вам понравится, какой дизайн вы хотите для себя, да, я буду показывать на примере своей формы. А для того, чтобы такую форму сделать, необходимо иметь почту на Гугле, то есть такую почту, которая заканчивается в собачка gmail.com. Если у вас такой почты пока нет, нужно ее завести. То есть, это несложно, открываете поисковик любой, пишите прямо в поиске, «Сделать почту на Гугле и там по результатам найдете уже как ее сделать то есть это очень просто здесь показывать не буду затем заходите на сам google и здесь вот есть такие 9 квадратиков которые нужно открыть и опуститься в самый низ найти другие сервисы google открываете их опускаетесь опять вниз и нажимаете на формы вам здесь предлагают создать сразу новую форму. Я создавала вот эту форму в старой версии, то есть сейчас они предлагают вот в такой вот новой версии. Я в новой версии не пробовала создавать. Мне как-то не очень нравится здесь дизайн, нет таких возможностей, как в старой форме. Поэтому нажимаем вот здесь на вопрос, на значок вопроса, и нажимаем вернуться к старой версии формы. Вот она вот так вот выглядит. Здесь мы пишем название формы. У меня это называется регистрация в проект энергии роста». Это будет наше название. В описании формы я вставляю этот текст. Я оставлю ссылку на свою форму этим видео то есть вот эту ссылочку оставлю вы можете точно так же как я сейчас показываю копировать вставлять к себе либо от себя сами писать дальше теперь мы будем создавать вот эти вот вопросы и мемориал от рождения да и так далее нам для этого нужно вот здесь вот, где это поле нажать на него вместо вот этого вопроса мы Пишем фамилия. То есть звездочку мы не копируем, просто пишем фамилия. А где пояснение, мы пишем «Будьте внимательны, ошибки недопустимы». А, и здесь выбираем не один из списка, а текст. И ставим галочку «Сделать этот вопрос обязательным». То есть у вас в вашей форме будет отображаться вот здесь вот звездочка Здесь будет написано, что то, что звездочка, это обязательно. Поэтому здесь ставим галочку и нажимаем «Готово». Точно так же делаем остальные вопросы, где именно человек должен ввести текст. То есть, вот, давайте покажу еще раз. Имя, отчество копируем. Добавляем элемент, то есть новый вопрос. Да, где пояснение, можем прямо вот отсюда копировать и вставлять вот сюда, можно копировать отсюда. Здесь тоже делаем текст и сделать этот вопрос обязательно. Нажимаем «Готово». Дальше. Дата рождения. Здесь у нас должен быть немного другой формат, то есть не просто текстом человек должен ввести, а именно выбрать дату, месяц и год. Для этого добавляем элемент опять, пишем «Дата рождения», в пояснении мы пишем то же самое, да, то есть будьте внимательны. И здесь выбираем не один из списка, а дата. Здесь галочка будет стоять Добавить год, то есть вот в таком формате у вас человек будет заполнять. И опять же сделать этот вопрос обязательно. Нажимаем Готово. Дальше у нас здесь идут. В принципе, такие же вопросы, как и до этого были. да, То есть в формате текст. Я не буду сейчас это все копировать, чтобы время ваше не занимать. Да? Вы это все скопируете и сделаете, как мы делали, вот, фамилию, имя, отчество, да? такими же методами. А теперь покажу в конце, вот здесь, вот, да? цель регистрации. Тоже добавляем элемент. А здесь копируем. Можно выбрать несколько вариантов. И здесь мы выбираем несколько из списка, то есть чтобы человек мог выбрать несколько вариантов. То есть какая цель регистрации у человека? Зарабатывать деньги. Пишем вот сюда. Покупать для себя со скидкой. И добавляем третий вариант, другое. То есть человек может сам написать что-то от себя. То есть вот так вот будет это выглядеть. А сделать вопрос обязательным. И нажимаем готово. И последний, да. Вы подтверждаете, что не является консультантом oriflame Тоже создаем новый вопрос. Здесь у нас будет два варианта ответа. Нужно выбрать один из них. То есть, здесь у нас будет один из списка как стоит. Вариант номер один: да, я не являюсь консультантом, и вариант номер два. Я ранее был зарегистрирован, но последний заказ был более двух лет назад. То есть такого человека мы тоже можем регистрировать. Сделать вопрос обязательным и нажимаем ⁇ Готово ⁇ То есть вот пример, как это делается. Да? Здесь пишем. Это текст, который человек увидит после того, как он отправит заявку. То есть ему будет написано, должно быть ему что-то написано наподобие, что спасибо, ваша заявка принята. Ожидайте, с вами свяжется наш менеджер. Да, ну Вы можете от себя что-то написать. Здесь убираем галочку, чтобы повторно человек не заполнял форму. И в принципе все. Теперь нам нужно отредактировать именно сам дизайн. Нажимаем «Сменить тему». У меня используется вот эта тема, самая первая, стандартная. Нажимаем настройки. Здесь можно выбрать изображение для заголовка. Выбираем. Я загружала свой, свою картинку. Нажимаю загрузка, выбрать изображение и выбираю с своего компьютера уже эту картинку, которая мне нужна теперь нажимаю чтобы вот здесь вот смотрите чтобы она выровнялась по центру и название мне тоже нужно чтобы было по центру вот здесь выбираю название и ставлю по центру то есть вот видите да здесь поменялось сейчас здесь вы можете передактировать вопросы да то есть размер текста цвет текста но ну, я не рекомендую делать цветную форму потому что она должна быть у вас такой лаконичной деловой не отвлекать внимание здесь можно посмотреть другие настройки то есть фон формы поменять да но опять же пусть это лучше будет на белом фоне более официальная такая версия да чем какие-то оляпистые странички у вас будут вот, и вот так вот будет выглядеть ваша форма. Естественно, вы тут допишите все вот эти вот данные, да, все вопросы. Теперь вам нужно взять ссылочку на эту форму. Как мы это делаем? Мы нажимаем «Отправить». И здесь ставим галочку «Короткий URL-адрес». Копируем его. Открываем новую вкладку. Вставляем сюда ту ссылочку, которую мы сейчас скопировали. Вот мы сейчас с вами видим нашу форму регистрации, которую мы с вами сделали. И эту ссылку вы можете, во-первых, сохранить себе как закладки сделать, да, чтобы у вас она была в закладках вот здесь. Вот у меня вот здесь находится регистрация в проекте. Если мне нужно кому-то ее отправить, я просто нажимаю на нее, копирую ссылку и отправляю. Теперь давайте вернемся к нашей форме к настройкам, чтобы сделать так, чтобы к нам на почту приходили уведомления о том, что кто-то у нас зарегистрировался. Нажимаем на «Ответы», «Сохранять ответы». Новая таблица так и остается, и делаем «Создать». Вы можете сразу проверить, как работает эта форма, да, то есть заполнить любыми данными. Нажимаем готово, то есть вот здесь мы теперь видим то, что мы с вами писали, да, спасибо, ваша заявка принята, ожидайте, с вами свяжет наш менеджер. А теперь посмотрите, где смотреть заявки. То есть, вот где мы с вами сейчас редактировали форму, да, у нас есть вкладочка «Ответы». Мы нажимаем «Просмотреть ответы». Табличка «Прогрузилась». И здесь мы видим ответы, да. но нам нужно еще сделать так, чтобы когда человек заполняет регистрацию, чтобы нам приходили данные на почту, точнее не данные, а уведомления на почту, что поступила новая заявка. Да? Для этого мы нажимаем вкладку «Инструменты», находим здесь «Уведомления» и ставим галочку «Отправка формы». Способ уведомления «Мгновенное сообщение». То есть, как только человек отправит вам форму, вы получите мгновенное сообщение на электронную почту. Нажимаем «Сохранить» и нажимаем «Готово». Можете еще раз попробовать заполнить форму регистрации свою и посмотреть, придет ли вам на электронную почту письмо. Письмо должно прийти. Можно еще сделать таким образом, чтобы не настраивать вот эти вот уведомления на почту. Вы можете, хотя это удобнее, да, вы можете просто вот эту вот табличку открытую уже с ответами точно так же сделать себе закладку и проверять ее, когда будете ждать регистрацию. Но, конечно, уведомления на почту это делать гораздо удобнее. Вот на этом все. Если какие-то вопросы у вас возникнут, пишите мне в личку либо в комментариях, я постараюсь на них ответить.